как легко и просто сделать теплотехнический расчет с помощью онлайн-калькулятора. Ну, мы же еще хотим, у нас опилки же на халяву. Почти безвозмездно. Поэтому обязательно учитывайте этот момент, и все будет хорошо. Привет, YouTube! В этом видео расскажу, как определить толщину стен, перекрытий, толщину утеплителя, как определиться с окнами, как легко и просто сделать теплотехнический расчет с помощью онлайн-калькулятора. В данном онлайн-калькуляторе забиты всевозможные строительные материалы, как современные, типа базальтовой ваты, газоблока, так и не очень, типа опилок, самана, соломы. Расскажу, чем он полезен, плюсы и минусы, и что с этими минусами делать. Ссылка на калькулятор в описании к видео. Так, заходим на сайт через ссылку в описании или через поиск. Выбираем смарт-калькулятор. Вот он, smartcalc.ru. Заходим в меню расчеты, тепловая защита. Так, покажу пример расчета. Звонил мне подписчик Ставропольского края. И он хочет утеплить Мансарду опилками. Так, значит, в этом калькуляторе есть ссылка на расчет. Здесь указаны снипы, госты, которые в него вшиты, с помощью которых он производит расчеты. Так, значит, здесь можно выбрать регион вплоть до города. И по этому региону указаны характеристики помещение для которого производим теплотехнический расчет жилое помещение это у нас идет чердачное перекрытие или утепленная кровля так сейчас все удалю так и значит у нас идет изнутри наружу пирог пусть будет гипсокартон то у нас плиты и панели гипсовые гкл потом потом идет пароизоляция потом теплоизоляционные засыпки Опилки древесные. Затем затем идет пленка, ветрозащита. Затем воздушная прослойка. Так вот она, вентилируемая воздушная прослойка. И кровля, металлочерепица. Так, теперь зададим слой. Так, гипсокартон. Гипсокартон. Пусть два слоя по 9,5, это будет 19 миллиметров. Потом пароизоляция 100 микрон, опилки. А, так, у человека, значит, идут стропила 150 миллиметров. Он интересовался, достаточно ли этого. Сейчас проверим. Так, воздушная прослойка, значит, у него идет... Контур обрешетка и обрешетка. Значит, это 75 миллиметров. И сталь 0,5. Так, и считаем. И считаем. Тепловая защита. Значит, сопротивление теплопередачи девяносто 1,91. Значит, в конце идет вывод. Ограждающая конструкция удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите. И по поэлементные требования ограждающая конструкция не удовлетворяет нормам по тепловой защите. Значит, это, значит, первый вывод сделан из СНИПа из одного СНИПа, а второй вывод из другого. Соответственно, какие-то минимальные требования учтены, но этого однозначно мало для комфортного проживания. Поэтому что мы можем сделать? Увеличить слой, подшить снизу доску. Пусть будет 200 мм общий слой опилок. И получаем сопротивление 2,45. Опять ограждающая конструкция не удовлетворяет нормам. Попробуем еще увеличить слой до 250. Получаем сопротивление почти 3. И ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите при условии выполнения требований к отдельному расходу энергии здания. Энергии зданиям. Значит, вот у нас как бы еще нам охота потеплее, чтобы было. Возьмем 300 миллиметров. Так, тут у нас уже получше картина. Сопротивление 3,5 половиной. Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите вне зависимости от иных требований. Ну мы же еще хотим у нас опилки же на халяву почти безвозмездно и получаем сопротивление 4 Ну тот же самый вывод так еще хотим чтобы теплее было 400 делаем получаем 46. Вот, и у нас уже здесь маленько другой вывод. Сопротивление теплоизоляции превышает в 1,36 раза. Такая тепловая защита оправдана, если энергоноситель для вашей системы отопления чрезвычайно дорог, или ваша цель – строительство пассивного дома. В остальных случаях затраты на достижение подобного уровня тепловой защиты могут оказаться экономически неоправданными. Вот, получается... Такой большой слой имеет смысл делать, если вы стремитесь сделать энергопассивный дом, у вас нету газа, при этом вы должны сделать соответствующий пирог стены, перекрытие, соответствующие энергоэффективные окна, входная дверь и так далее. Поэтому тут надо учитывать в комплексе, какой вы строите дом. Поэтому вот как бы на примере показал. Человек, я думаю, сам сориентируется и примет решение. Так, еще вот такой момент, конструкция, тип конструкции. Здесь можно задать однородный слой, неоднородный слой, каркас, как у нас, да, для стропильной системы выбрать. И тут уже идет такой значок интересный. Каркаса. Вот. И значит, соответственно, он пересчитывает это дело на каркас. Один превышает в один 27 раза. Так, допустим, мы уберем пароизоляцию. Пароизоляция 0. А, не дает Нету пароизоляции, тогда у нас появляется. Зона конденсации. Зона конденсации, но ну, так как мы используем опилки, которые обладают капиллярной активностью, у нас эта влага выходит из стены как наружу, так и вовнутрь. Поэтому, вот у нас здесь есть кнопка влага накопления. График максимального увлажнения. И вывод, что ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по защите подкровельного вентилируемого пространства от образования конденсата. И в выбранном слое ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата. Так, значит, допустим, мы применим... За место пароизоляционной пленки фольгу. Так, ее надо вставить в соответствующее место. Так вот, фольга после гипсокартона перед опилками. И получается у нас по влагонакоплению вообще красота, а по тепловой защите 4,29. Так, ну-ка, заменим алюминиевую фольгу на пароизоляционную мембрану. 4,29. То же самое, что фольга, что мембрана. Так, а без мембраны. Тоже 4,29, только появляется конденсат, который успешно выводится наружу и вовнутрь стены, вовнутрь помещения. В этом калькуляторе еще можно посчитать окна. Здесь значит также можно выбрать регион, назначение помещения, параметры окна. Ширина, высота, количество створок, стекло, однокамерный, двухкамерный стеклопакет, I-стекло, к стекло количество камер. Толщина стекол и так далее. Так, значит, потом рамы. Значит, разные производители. И, значит, разные рамы по толщине и по количеству камер. И результаты расчета. Попробуйте сами, если вам интересно. И на калькуляторе можно рассчитать полы по грунту. Значит, также тут регион, назначение помещения, слой конструкции. То есть полы по грунту, заглубленные полы, заглубленные полы. И пирог можно здесь также набрать. Потом выбрать форму пола, толщину, вбить толщину стен если у вас утепленная отмостка так и размер стен ширина длина дома и значит тут он выдаст результаты. Вы сейчас наглядно увидели чем хорош этот калькулятор, так в чем же его минусы и что можно с ними сделать. В первую очередь это воздухопроницаемость или по простому говоря продувание стены. Калькулятор показывает одинаковые значения, что с ветрозащитой, что без нее. А в качестве ветрозащиты может быть использована штукатурка. Но не каждая штукатурка подойдет. Ее нужно проверять на переувлажнение, как я показывал до этого. Поэтому обязательно учитывайте этот момент и все будет хорошо. Второй момент, на который стоит обращать внимание, это характеристики материалов. Так, например, сейчас на рынке в основном перлитовый песок идет 75 плотности и с, низкой, с низким коэффициентом теплопроводности. Тогда как в калькуляторе эти значения выше. Но благо в калькуляторе предусмотрена такая функция, что эти значения можно легко поменять и поставить свои. Еще один показатель, который не учитывает калькулятор, это капиллярная активность. Этот показатель влияет на влагонакопление. Зимой пар из помещения стремится наружу и в какой-то момент конденсируется в стене. И капиллярная активность помогает выйти влаги из стены обратно в помещение. Если, конечно, материал обладает этой капиллярной активностью. Но в калькуляторе... С этим ничего нельзя сделать. Единственное, если у вас стена проходит по влагонакоплению, нету в ней переувлажнения, поэтому не стоит заморачиваться. Вот, надеюсь, понятно объяснил. Поэтому поставь лайк, подпишись на канал. А если остались какие-то вопросы, напиши в комментариях и обязательно на них отвечу или сниму видео. С тобой был Зеленый строитель. И до новых встреч!